Здравствуйте! Сегодня у нас 24 августа 2020 года. Властья программ «Плохие новости» Слав Мальцев, у меня прямой эфир. Третий раз я включаюсь, первый раз у меня а, не пошла а, нет, а, ну, трансляция, второй раз, видите, ушел звук куда-то, вот третья попытка, она должна быть счастливой. да? Бог, говорят, любит троицу, поэтому напоминаю еще раз, что вы... Смотрите канал народовластия, напишите, как слышно, как видно. О, норма. Отлично, Сергей. Это хорошо, что норма. Вот. И напоминаю, что под видео есть строчки. Первая строчка а, будет размещена, номер карточки Стаса. Он а, в бегах убежал сейчас из России, ехал через в Белоруссию, потом в Украину, потом с Укра... снова в Белоруссию, так как в Украину не пустили, пережил там все смутные дни, сейчас находится в некой другой стране, откуда ему срочно надо улетать, поэтому я размещу карточку и э, прошу каких-то денег прислать ему на билет, очень важно это. Также напоминаю, что есть строчки для спонсоров под видео, всякого рода донаты, да, кому как удобно помогайте, потому что сейчас расходы очень сильно увеличились в связи с тем, что... Усилились события, усиливаются события, увеличиваются расходы, потому что начинается движение. А движение, к сожалению, в социальном мире это всегда затраты, расходы финансовые. А вот, также нужны очень волонтеры, и, и еще больше, чем раньше, потому что помимо затрат нужны еще ресурсы человеческие, информационные, а это всегда люди, это всегда добровольцы, это всегда ä, те партизаны и волонтеры, которые поддерживают идею, поддерживают наше движение. Так что подключайтесь. Спасибо тем людям, которые пишут ä, на канал «Народовластие» которые пишут на авторский канал Вячеслава Мальцева в Телеграме, на почту и так далее. Светлана Билан выступила с обращением к белорусам. Она председатель партии народовластия Беларуси. Если вы из Беларуси, помогайте. Рафаэль пишет, был хороший звук. Спасибо. Так. Да, зачем тогда -то все это делали? Не знаю, зачем все делали. Так. Куда стаканчик мой делся, а то меня уже критиковали, что я пил из бутылки. Ну, у нас походная э, как бы ситуация, как у принца Флоризеля. Помните, говорит, э, э, будем походному. Там, и такой стол огромный. Неплохо. Да. Так вот. Э, а, ну я уже прочитал про Корнилову письмо. Наверное... Повторять не стоит уже. И пишут, что в Ивановской области Шуя самый оппозиционный город пусть на Хабаровска на протяжении полугода борются с мэром. И вот повесили сейчас плакат с требованием, чтобы Единая Россия убиралась из города. Так, звук был хороший, но потом пишут... Был э, еще лучше. Да, напишите, напишите. Сейчас как звук? Сейчас надо, звук стал еще, еще лучше. Я тебе говорю, что звук Все хорошее, да. Так. Значит, Германия присвоила Навальному статус гостя канцлера. И Это очень хорошо. То есть какие-то особые условия. Но я даже думаю, что если бы он не был никаким гостем, его бы все равно там лечили по высшему разряду. И вот официальный представитель Германии э, допустил, правительство Германии, официальный представитель допустил, что Навального отравили. Ну, иными словами, 100% Навального отравили, 100% что Навального отравил Путин. Ну, кому еще отравить Навального? Что ж какой-то из-за угла, что ли, человек вылез, да, и отравил Навального? Дай-ка я, говорит, Навального отравлю. Жуткие дела, отравление, причины отравления, вещество из группы ингибиторов, холинестеразы э, да, никогда слово эту не мог выговорить, да, вот у не сегодня я консультировался по поводу, но ну, я думаю, что он сам лучше в эфире расскажет, будет в эфире по поводу этих, э, этой холенестеразы поскольку это имеет отношение к болезни Альцгеймера. А все нервно-паралитические вещества, как вы понимаете, являются ингибиторами. То есть это особенность воздействия на нервную систему человека. То есть что такое ингибитор? Ну, это название тех веществ, которые задерживают физико-химические процессы, да, то есть обрубают там, грубо говоря. И, ну, является ли вещество, которое применили в отношении Навального, там, нервно пролитическим вообще, может быть, боевым отравляющим веществом. Сложно сказать. Я думаю, там все очень здорово закамуфлировано, но я думаю, что немцы что-нибудь раскопают. В любом случае, они уже раскопали. Уже ясно, что Навального отравили. Уже ясно, что Навального отравил Путин. И вы же понимаете, что он ебнутый, этот Путин. Представьте себе. То есть он отравил Литвиненко, Полонии. Потом он отравил скрипали его дочь и еще граждан Великобритании, новичку, то есть боевым вообще отравляющим веществом, которого не должно быть, потому что он отчитался э, перед Парижской, так сказать, э, в, в связи с Парижской конвенцией перед странами-участниками еще 17 сентября, хрен знает, я уже забыл какого года, да, 17 -го, кажется, о том, что он уничтожил все химическое оружие. И тут он травит людей новичком, да. А теперь, не пойми, чем отравили Навального. Случайно отравили Навального? Конечно, нет. На Навального не может кирпич случайно упасть. То есть, отравил сознательно. Зачем он это делает? А потому что ему это нравится. Потому что политика, это искусство, возможно. Он может это делать? Может. Он это делает. А почему? Ну, вот я просто представляю себя на месте Путина. Да мне в голову не пришло кого-то травить. Ну, это, это что-то сразу, куда-то, в какой-то средневековье уходишь, да, там, яды, э -э, медичи какие-то в голову приходят и прочее, прочее, прочее. То есть, э, ну, это вообще как какой-то, я говорю, уровень, ну, такой, абсолютно не цивилизованный. Почему он это говорит? Ну, да, наверное, ну, у него разрушена психика, наверное, ему это нравится. В возможно... Он э, учился в ГБУХе этому, и так ему это понравилось, но в жизни он не смог это применить, и потом очень сильно переживал, особенно когда его выгнали нахер из его этой ГБУХи в звании майора, и на пенсию присвоили подполковника, да, как бесперспективного. И так он, наверное, хотел это применить, и не мог. И вот теперь он может применить, представляете, и ничего ему за это не будет. И опять ничего не будет. Опять эти господа, которые э, дали Навальному статус гостя-канцлера, да, там, как помните, прям не хуже, чем член семьи императоров в Китае. Такой титул был, да, вот. и, и что они сделают за этого гостя? Как они отомстят Путину за этого гостя? Да никак. Никак, понимаете? Потрясающая ситуация. То есть Вова может сделать все, что угодно. Если он может отравить одного человека, если он может отравить несколько человек, то почему он не может отравить весь мир? Они не задавались таким вопросом. Васлав тоже отравит, будьте, будете пиздить. Но меня уж неоднократно пытались. И не только отравить, так что посмотрим, кто кого. Скушает, блядь. Теперь мы изучаем ядовозревающиеся вещества, более-менее изученные за 20 лет. Ну да, но вы же знаете, что я вам скажу. Это мы с вами знаем про Литвиненко, Скорепаля, Навального, да. А про скольких знает Путин? Мы же не знаем про всех, кого он отравил. Мы же фамилии не знаем, всех, кого он отравил. А этих людей могут быть тысячи. Можете себе представить, тысячи людей могут э -э, быть отравленными. И мы об этом не знаем. Почему? Ну, потому что ну, умер какой-то человек. Ну, помер и помер. Бывает, да? Так... И вот меня тут спрашивают, но ну, мой очень близкий товарищ, да, очень близкий товарищ, э, послушал Милова э, и по поводу э, того, что... Там некий человек, сидящий за границей, ну это, наверное, я, призывает к решительным действиям там, в Белоруссии, но ну, имеется в виду к революции, я призываю, призывает там Тихановскую, но ну, не надо, надо там э, мирно и так далее, в жопу Лукашенко поцеловать и прочее, прочее, но ну, это он не сказал, но намеком. Что я могу сказать? И вот он мне говорит, видишь там, Милов, как-то типа тебя пнул. Я говорю, не меня пнул, он Навального пнул. Он сидит на площадке Навального, вот этот черт, на его площадке, пользуется полностью ресурсом Навального. И в тот момент, когда Навального отравил Путин, козел, и Навального откачивают в Германии, и пока перспектива не ясна, да, он рассказывает о том, что надо с такими, как Путин, мирно. Можете себе представить, какой уровень предательства, какой уровень трусости у этого человека? Почему он это говорит? Понятно почему. Потому что он сыт, что его тоже отравят. Ну, скажет он что-то подобное, его тоже отравят. А он не хочет. Он хочет тусоваться красиво, сидеть там на чужом ресурсе, что-то там шлепать языком, да, и нормально, все очень хорошо. да? Там В свое время был замминистр энергетики. Можете себе представить, кто в России при Путине может быть замминистром энергетики? Ну, понятно, кто. Таких сам Навальный назвал. Вары и жулики, блядь. По-другому не назовешь. Причем, там, помните, в 2012 году э -э, партия зарегистрирована после Болотной. Прошла Болотная, это Милов... Регистрирует партию «Демократический выбор» в, в сентябре Да кто же, там какую партию можно было зарегистрировать Я не знаю, что там Брак-то уже хер зарегистрируешь без особых согласий А это партию зарегистрировал «Демократический выбор» хочется И рассказывает, как нужно Поучает, блядь По-доброму, по-мирному надо Все надо по-мирному Милов замнился о вождем. Конечно, а как же, а кем же он себя возомнил? Мальцев вроде к мирным акциям всегда призвал. Конечно, к мирным акциям, только Тихановский написал, так сказать, проект декретов, да, проект указов. Там не совсем про это, не совсем про мирные акции. Поэтому вот такие вот пироги. И так-так. Я мило узнаю походки. Не надо драться между собой. Как это не надо драться между собой? Чтобы объединиться, надо решительно размежеваться. Всех подонков вы должны знать в лицо. Я раньше говорил, ну, вот имел такую же точку зрения, не надо их трогать. Сейчас я говорю, надо их вытаскивать, обсуждать, со всех сторон рассматривать, понимаете? Потом вот со всей этой шоблой мы войдем в новую Россию, в новую жизнь. Представляете, вот со всей этой шоблой. Они под кого будут рядиться? Под революционеров они будут рядиться. Они будут лезть в первых рядах. Мы революцию сделали. Мы завоевали свободу. Дайте нам кусок. Дайте нам власть. Близко их, блядь, к власти подпускать нельзя. Этих. Вообще на пушечный выстрел. Так. Вот Путин, пишут, не участвовал в переговорах по отправке Навального в Германию. Представляете, какая прелесть. Он бы еще в переговорах участвовал? Конечно, не участвовал. Не в его интересах был участвовать. Не в его интересах. Вот вы... Вячеслав, мне кажется, без золота не обошлось, ведь он ему грозил. Золото в толбоеп просто дегенерат, понимаете, слабоумный. Просто слабоумный. Поэтому на такие вещи он не способен. Но способен был каких-то костоломов подослать, чтобы они там избили, да, и все. А на что-то такое, ну, прекратите, там, вот золото в чем соображать? Там вы накосячили так? Нет. Так. Так, так, так. Пишет, это, наверное, Псина Патрушев. И кто бы, кто бы там ни был, за отравлением Навального стоит Путин. Вы понимаете, он принимает решения такие. Он принимал решение травить Литвиненко, он принимал решение травить Скрипаля и открыто угрожал Скрипалю. Помните, пьяный вышел, когда с этой Чепмин там с другими опездолами бухал, вышел. Пьяный начал там, вот там предателей, мы там всех найдем, бритвы по горлу, сам его помиловал, представляете, сам его помиловал, а потом угрожал, и потом решил вот таким образом. Так что нет, конечно, это Путин, и это, в общем-то, в рамках ну, его портрета, портрета этого преступника. Вот как криминолог я всегда рисую портрет преступника, вот за грани портрета поступок этот не выходит. Это в рамках портрета преступника Путина. Вот он преступник, в рамках его портрета вот это вот преступление, отравление Навального. Водичка проверена. О, еще как. Как? Вы считаете операцию по отравлению безупречной? Что вы? Операция по отравлению Навального провалилась. Абсолютно. То есть все стало известно. Клиент уезжает, гипс снимает, как Воу Путин любит говорить. Так что все очень плохо они сделали. Как обычно, все сделано через жопу. Так, и вот прислали мне, просят проконсультировать. На данный момент банки покупают валюту существенно дороже курса, установленного по результатам торгов Белорусского банка. Это значит, что на торгах не был удовлетворен спрос на валюту, а курс был установлен по указке властей, ну и так далее. И спрашивают, когда там будет дефолт в Беларуси. Но дефолт не будет пока Беларуси. Понятно, по каким причинам. Потому что есть... Что такое дефолт? Это невозможность платить по долгам. Есть Россия, которая уже э -э нормально да, договорилась с Лукашенко, и Китай. Так что дефолта не будет, конечно, зайчик этот рубль белорусский будет падать, я думаю, что его сейчас будут накачивать путинские, им выгодно его накачивать, да? чтобы держать... Формально на более-менее серьезном уровне. Да? То есть, если вы вздумаете играть на Форексе, то можете проиграть. Потому что путинцы будут его накачивать, накачивать. И рухнет он мгновенно. Почему? Потому что его Путин и обвалит. То есть, он накупит этих белорусских зайцев, белорусских рублей. А потом выкинет их на рынок. Тогда, именно когда революция победит или будет побеждать. То есть, еще один из козырей в рукаве Путина, и это возможность обрушить финансовую систему Беларуси. И очень легко обрушить. Поэтому поэтому следите. То есть, если вы хотите выиграть на Форексе, да, следите, когда революция будет победить, да, тогда все и случится. Вячеслав, как вы относитесь к версии, что события в Беларуси организованы Кремлем с целью подмять Петя Лукашенко? Никак, очень смешно. Даже если вначале, может быть, Путин хотел там всяких своих там каких-то бабарик просунуть, да, то потом уже все вышло из-под контроля. Вы же понимаете, народ нельзя купить Можно продать И такие, как Лукашенко и Путин Продают свои народы Но народ купить нельзя, понимаете Потрясающая вот такая ситуация, да Парадоксальная Можно продать, но нельзя купить Поэтому я думаю, что идея эта не выдерживает никакой критики Так Так Лайки не забываем ставить. Нина Сарапульцова пишет. Правильно, не вот сейчас прям время даю, да, одну минуту дам времени. Ставьте лайки. Обязательно ссылки делайте, потому что.. Ну, потому что очень важно, чтобы распространялась информация о канале и новости распространялись и так далее. Поэтому прошу вас, делайте ссылки в разных социальных сетях, и в Твиттере, и в Одноклассниках, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, везде, где только можно, делайте ссылки. Ставьте лайки, еще раз говорю, подписывайтесь, не забывайте подписываться. Пальцы, как я люблю тебя смотреть. Прям душа разворачивается. Здорово, это хорошо. Почему вы против, я понять не могу. Это про что? Про что вы спрашиваете? Почему вы против? Смешно. Так, ага. Так, ну вот Похоронили сегодня Геннадия Шутова Он умер в военном госпитале а Позавчера это уже было А сегодня его похоронили Ему было 44 года В Бресте он был ранен Пулей в голову а ОМОНовцы стреляли и убили его фактически. То есть нанесли тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Никто, естественно, ответственности не понес. Никит Кравцов, но мы об этом уже говорили, но еще раз хочу повторить: на выходных, вот в пятницу, кажется, вечером, да, или в субботу вечером, я уж не помню, был найден в каких-то леспосадках повешенным, с телесными повреждениями, с явными признаками побоев. То есть менты лукашенковские его задержали одним из первых, избивали, потом повесили. То есть вот такой подход. Это насчет крематориев. Помните, я вам сказал, что там не только будут крематории, там и такие вот будут трупы. Так что те люди, которые рассказывают о том, что надо цветочки дарить, они либо недопонимают что-то, либо они трусливы, либо они просто провокаторы. Вот тем, кто повесил этого Никиту, да, нужно подарить не цветочек, а пеньковый галстук. понимаете? То есть вот за это преступление их надо вздергнуть. Причем в Минске на площади красиво. Трибунал провести, открытый трибунал. И открыто повесить. Я так считаю. Чтобы все остальные знали, что так делать нельзя. Что за это могут также повесить. А может быть и не за шею повесить. Да? Они-то его за шею повесить. А я думаю, надо как-нибудь построже наказать. Можно за ноги, например. Чтобы помучились. Но это должно быть по решению трибунала. Трибунал должен определить как они должны быть наказаны. Ну, я бы так поступил. Если бы был обвинителем, я бы требовал именно повешивания за ноги. То есть, сказал, совершенно... Отца семейства, совершенно э, мирного человека, они повесили за шею. Ну, что же, их за шею вешать, что ли? Да нет, конечно. Вот когда такие вещи читаешь от бессилия, прям зубы аж. Скорежещут, блядь. Честное слово. Поэтому, когда призывают дарить цветы, у меня полное непонимание этого. Поэтому я ненавижу таких, как этот Милов, блядь. всю эту вот, Шоблу, блядь. Который жирует, живет очень хорошо. И говорит, только, только мирно, только мирно. Конечно, для них только мирно. Конечно, для них. Им все нравится, у них все хорошо. У этих Шендеровичей, вот и прочих. Все классно у них. Им бы всю жизнь так жить и ждать, как вот Быков написал, да, от их имени написал. Ну, потому что он также же думает, что, что народ пусть ходит там что-то э, с плакатиками, да, а потом диктатор сам подохнет и все будет хорошо. Да? Вот так они размышляют. Так им хочется. Как вот я... Написал в своем авторском канале, вчера, вот прям зачитаю. Так, написал, мирный протест, форма борьбы меньшинства, форма борьбы большинства, восстание. То есть, если вы в большинстве, какие нахер мирные протесты? восставайте, поднимайтесь и сносите к ядрению фени сволочей. Расстрелять повесить только после этого цветы Хорошо Ки вот Лукашенко Засветился с автоматом АКСУ И вот Кремль отказался Оценивать передвижение Лукашенко По Минску с автоматом Видео везде Но я сейчас не могу к сожалению поставить Потому что такой формат вещания, что не могу вставить фотографии видите Ну, прикольно, да. То есть Лукашенко выходит с вертолета, у него в руках АКСУ. Так он идет бодро, так держит его. И очень как-то это выглядит смешно. Ну, смешно, реально. Да вот э, Коля его в бронежилете, Коля там 15 что ли, лет, да, Коле бронежилет, каску, все, тоже там, наверное, автомат. Почему у Лукашенко автомат? Ну, наверное, по той же причине, по которой он там Колю показывал э, на митинге, да, в Минске. Э, э, то есть он пугает. Он, он показывает, что он не боится, он, он такой воин. И Коля тоже не боится и пугает, значит, вот он автомат, он же стрелять умеет. Ну, кроме всего прочего, он никому не доверяет, Лукашенко, да? Поэтому и Коля с автоматом, и он с автоматом думает отбиться в случае. Смешной товарищ при помощи этой пухолки, а кс он от кого отобьется, так непонятно, да? Вот, и, ну и понятно, что он чудит. Да, ну, у него что-то уже с головой какие-то проблемы засиделся, он ему 64 года, помните, как у Beatles. Так что ему не автомат, шляпу и зонтик нужен, а он с автоматом все бегает. Я понимаю, что он хочет реализовать себя еще и как воин, да, такой он, там защитник, хрен знает чего. Ну, посмотрим, вообще это смешно выглядит и грустно, очень грустно. Это, не, это показывает не столько его решительность, сколько наоборот нерешительность, это демонстрирует его. Вот произошел инцидент э, с территории Литвы, якобы летели какие-то воздушные шары, и на них был растянут флаг э, белый с красным, Uh, то есть флаг, uh, который признает оппозиция Белоруссии, подняли вертолет Ми-24, эти летчики расстреляли, значит, эти шары. Uh, литовцы заявляют, что на их территории это сделали, что шар там у, у них упал. Белорусы говорят, что они не нарушали. Ну, это знаете, как у меня дочка совсем маленькая, когда была там крохотная. Варька, я имею в виду, на свой день рождения. Она смотрит, все сидят такие. Ну, взрослые всегда не знают, что делать на дне рождения у ребенка. А еще такой момент был там интересный. Ну, не буду рассказывать. И, и, и смотрят, все такие застыли, как э, в, в ревизоре. Она говорит, давайте веселиться с шарами. Вот э, Лукашенко, видите, веселится с шарами. Причем это не первое веселье с шарами. Э, помните, в 1995 году... В сентябре месяца также повеселились с шарами. Ми-24 сбил воздушный шар, на котором э, были э, два американца. Один из них Джон Стюарт Джервис, который прошел Вторую мировую войну. Ему 68 лет было. Выжил во Вьетнаме. Был сбит в Египте. Представляете, там упал в 1956 году. И вот тут в Белоруссии не удалось ему выжить Ми-24 сбил его и его коллегу э -э, воздухоплавателя э -э, э -э, Алана Френкеля, да? и вот они там даже местечко есть э -э, в Беларуси какой-то камешка поставили Лукашенко могут поставить какой-то обелиск, чтобы напоминать об этом событии. да, Чтобы такое событие не повторилось. Но видите, очень любит он с шарами. Веселиться. И сейчас опять Ми-24. Опять шары. Опять стреляют. Жуть какая-то. пишет пишут с шарами. Да. Белорусин говорил с Россией о поставке системы ПВО. А видите, теперь он с системой ракетами будет шары сбивать. Прикольно. И... Белорусы, после вот разговора Лукашенко с э, Путиным, заявлено, что белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса. То есть теперь на них будут опыты проводить на белорусах. Жуткие дела, да? То есть я, я бы не рекомендовал белорусам под эту путинскую вакцину. Да, причем путинские всякие Песковы заявили, что он будет пока находиться в изоляции, Путин. Да, пока в, в, в карантине он там будет находиться. А как же эта вакцина? Вроде вакцину забрели, должен был себе первому вколоть и начать бегать кругом. А он ведь себя травить не хочет. Он хочет травить Навального и нас с вами. Мирный протест прошел в Белоруссии. Около 200 тысяч в Минске вышли. Это довольно много. Полиция говорит 20 тысяч. Но еще раз повторяю, что мирный протест это форма борьбы меньшинства. Форма борьбы большинства это восстание. И вот... То, что там произошло, об этом рассказывает Лукашенко. Сейчас прямо вот я его процитирую, найду и процитирую. Так, так, так. Где он тут, сука? Не могу найти. но сказал, что протестующие как крысы разбежались. Представляете, какой скот? Народ, он крысами объявил. Разбежались, протестующие двинулись в, его, в сторону его резиденции. Он туда нагнал своих ублюдков с дубинами и пулеметами. И они как крысы якобы разбежались. Но я хотел бы увидеть, как Лукашенко, как крыса, где-то в углу сдохнет, застрелится из этого АКСу. Я вот ему желаю застрелиться из этого АКСу, чтобы он, блядь, Знал, вот носил С собой такой суть Знал для кого он Что он для него, блядь, и для Коли Вот очень я бы этого хотел Чтобы их загнали в угол, блядь Он Колю вначале положил, а потом себя Это был бы закономерный итог Очень Прям вот как, вот как, Что ты хочешь на сегодняшний день да? Вот этого Так. И Тихановская встретилась с первым замом госсекретаря США, и Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую после отъезда в Литву. Я думаю, давление как раз в другую сторону, чтобы она не приняла тех решений, которых от нее ждали чтобы она ни в коем случае не объявила себя президентом. Я думаю, такое давление было. Ей все звонили, как вы помните, со словами поддержки. Я не слышал этих слов. Я думаю, ей говорят, давайте все по-мирному, давайте все по-хорошему. Я думаю, об этом говорили. Пишет, зачем малыша Колю убивать? Ну, так всегда поступают диктаторы со своими детьми, когда загнаны в угол. Вспомните, как Магда Геббельс поступила со своими ребятишками, да? Я не думаю, что кто-нибудь детей Геббельс там что-то с ними сделал, да? Но она их отравила всех. Ну, опять бред. Путин отравил. Старик, тебе делать больше нечего. Ебанутый ты, понимаешь? Пу -пу... Опять Пу Путин отравил. Нет, Дед Мороз, блядь, отравил. И э, Луговой этот, Луговой вот этот Дед Мороз Литвиненко отравил, да? Не по приказу Путин, Сам поехал, отравил. А потом сам взял и в Думу пошел в качестве депутата, да? В списке там от ЛДПР, блядь. И скрипали тоже там эти... На шпиль ездили, смотрели, они новичком травили. Представляете, вот такие дегенераты, не, понимаете, что это? ну скорее, но все-таки бывают еще и дегенераты, которые думают в это, верят. Но как это? Ну раз зачем Путину? Да он бы что-то другое придумал. Он бы другое придумал, если бы он на другой был заточен. Это я тебе как криминолог говорю, понимаешь? Он заточен на это. Он не может обойтись без этого. У него такая вот херня там в голове. Пружина сломалась, понимаешь? Так... Тихановская заявила, что не планирует участвовать в новых выборах. Я не планирую этого. Хватит этой политики. Я никогда не намеревалась быть тем, где там, где оказалось. Сегодня эта деятельность является просто моя обязанность, но политика не для меня. Думаю, что это и, собственно, поэтому ага. При, так сказалось, что муж предпринимает попытку стать президентом Беларуси. Ничего у него не получится она если э, не возьмет бразды правления в свои руки, я так понимаю что не возьмет, то ее мужу и ее поведение не простят. он депутатское место даже не получит не то что президентское народ никогда в жизни почему если она не возьмет бразды правления в ближайшее время в свои руки иными словами она заняла чужое место. Да, ну там выбрали бы любого, выбрали бы кошку. Вот не будь Тихановской, выбрали бы следующего по списку, чтобы только не Лукашенко, да? Обратите внимание. И тогда следующий по списку, как бы себя повел, я не знаю. Может быть, он повел бы себя очень жестко. Он бы мог повести себя как президент. Или она там, кто там в списке, понимаете? Поэтому этого не простят, конечно. Народ никогда не простит. То есть ты идешь... Ты идешь в президент и говоришь, да я не хочу заниматься политикой!» Это что за кокетство такое? Как не хочу? О а чем что ты занимаешься сейчас? Ты сейчас и занимаешься самой высшей политикой. Больше ничем. Поэтому, ну... Что я могу сказать? Расчет ее на то, что вот сейчас ей там в тех в чехлях, я понимаю, что из сад в уши, там различные либеральные круги западные и так далее, ей рассказывают, ну сейчас вот ты там, вот там не, не, не берешь борозды правления в свои руки, они это даже не говорят, об этом мы только говорим. Они говорят, ну, выборы не стоялись, видите, президента никакого не избрали и так далее. Нужны новые выборы, сейчас мы добьемся новых выборов, а вот на них-то вот может быть твой муж победит. Так вот, я могу, скажите ей, э, очень вас прошу, нет ни одного шанса, ни одного шанса у нее победить, ни единого. Если она сейчас так поступит, у него нет ни одного шанса нигде победить. Там, может быть, где-то в каком-то муниципалитете. Так. Дайте дядя Славе закусить, его развезло сильно. Я не пью алкоголь. Так что... Сам лучше... Дай... Дарья... Какая то Дарья? Лучше, Дарья, ты сама иди, закуси говнеца мне. Так. Вальцев, вы на ренегата Каутского похожи. Вы даже не представляете, как похож. Вы даже не представляете, да? Поскольку ренегат Ка... Каутский а... Маркса расшифровывал, так бы я сказал, записанные книжки. Расшифровывал. И, в общем-то... А произведения некоторые произведения Маркса Это работа, на самом деле, Каутского По книжкам Маркса Вот у меня была подобная ситуация Тоже я, некие вещи Ну, говорят, что Каутский сам Многие вещи, исходя вот из намеков Доходил своим умом Вот у меня тоже такое в жизни было Так что я тоже доходил до чего-то своим умом И в этом мы похожи С Каутским как-то Одну работу по Марксу я писал, не имея в руках... По третьему тому «Капитала» Карла Маркса, имея в руках только первый том. И написал на 5 баллов. Слава Ланселот. Да. Ланселот. Прикольно. Так что... Парадоксальная ситуация, вот мы говорим про Тихановскую, она решила не считать себя президентом. Но это не важно, что она решила, да, ее избрал народ, и народ считает ее президентом. И с Лукашенко абсолютно прям противоположная ситуация. Народ не избрал Лукашенко и не считает его президентом, а Лукашенко считает себя президентом. И это особенность легитимизации да, лидера и вообще его легитимности. То есть он, он считает себя легитимным, а народ не считает. А она наоборот. Народ считает ее легитимной, а она себя не считает. Кто в лучшем положении находится? Не знаю. Время покажет. Так что Лукашенко заявляет, что его избрало 83%. Западные державы не признали. Говорят, мы тебя не признаем, но будем с тобой дружить. Почему? Потому что ну, вот другого пути нет. Странный, да? Странный очень подход. Мы тебя не признаем, но будем с тобой вести дела, потому что других-то нет. Ну как нет? А он Тихановская. Ее избрали. Но ну, ей говорят, да нет, выборы-то не состоялись. Очень странная ситуация. Очень интересно, но Тихановская фоткалась с идеологом цветной революции. Что дальше? Да идеологу цветной революции, блядь, все идеологи цветных революций подорвались и побежали фоткаться с Тихановской. Вы что, не понимаете, что ли? Потом он напишет книжку, блядь, о том, как он делал цветную революцию в Беларуси, И прешпандорит туда свою фотографию с Тихановской. Может быть, вы, вы вообще понимаете, как это работает? Это может работать не так, что он Идеолог, и этот идеолог э, Все это спланировал И там произошло, да А может совсем по-другому Это все произошло, а потом он просто написал в книжке Что он все это спланировал И приложил фотографию с каким-то из лидеров А вот, а вот и лидер, блядь. И что? Кто ему скажет, что это не так? Так Лукашенко выступал в Гродно, дал силовикам два дня на наведение порядка в стране. Да, то есть я только что сказал, суббота, воскресенье на раздумье, с понедельника пусть не обижаются, власть должна быть властью. Конечно, власть должна быть властью, а Лукашенко не власть, он самозванец. Он самозванец, он не власть, он нелегитимный лидер. И нужно это понимать. Так. И бастующих он стал прижимать, Лукашенко, то есть заявил, что вот те предприятия, которые бастуют, потом разберемся, кто будет работать. Вы же видите, куда эти альтернативщики побежали И так далее И так далее В общем, смысл такой, что требует он повесить замок На воротах тех предприятий, которые забастовали И никого не пускать Но имея в виду, что рабочие Сами отказались от работы, сами отказались от зарплаты. Почему он так действует? Понятно, почему. Потому что у нее есть э, денежная подушка в виде Путина, он продался Путину, у нее есть денежная подушка из Китая, э, он очень э, рассчитывает на это. А рабочие, пусть зубы на полку, и вроде как сами виноваты. Представьте, какая мразь. То есть он ни, ни в коем случае не хочет уходить. Какие выборы? О чем речь? Он говорит, что он 80% получил. Какие выборы? -то? О чем речь? Нет. Он сейчас получает кислородную подушку от Путина, и все, и ему наплевать на всех. Поэтому вот только сносить эту сволочь. Озвучьте способ борьбы с само в белорусском случае. Ну, огромное количество информации есть в интернете. Залезьте, посмотрите. Борджи вот Медичи Пукин. Да, то есть он, видите, в какую компанию залез к великим отравителям. Так что рассчитывать на балк в Воланду попасть. Что будет с Хабаровском? Ну, я надеюсь, что в Хабаровске будут продолжаться. Протестные мероприятия. Я надеюсь, что в конце концов России поддержат. Я надеюсь, что в конце концов перерастут они в более жесткие формы протесты. Так, вот Лукашенко заявил, что в Гродно он заявил, что протестующих не бил никто рассказывать стал про угрозу НАТО и прочее, прочее. но ну, в общем, как, какая-то бредятина. Так. И... А, да, ну вот, силовики перекрыли путь протестующим около резиденции Лукашенко. И... Да, Лукашенко потребовал увольнять учителей за поддержку протестов. И заявил, что... У его резиденции в Минске как крысы разбежались. Но я уже говорил об этом. ОМОН задержал двоих членов Координационного совета оппозиции Беларуси. Бе... Так, так, так. Ну, я вот хотел проанализировать и рассказать, что Лукашенко говорил в Гродно. И вы знаете, не буду на это тратить время. Проанализировал, посмотрел, что могу сказать Еще один ебнулся окончательно Вот и все, больше ничего сказать не могу Даже не хочу тратить э, на него время Он рассказывает, что поменяет бастующих шахтеров на украинцев Бля, каких украинцев он туда заманит Что в башке у этого человека? Вообще потрясающий Вот, что будет, если хабаровчаны вернут фургал и протесты стихнут. Да, вполне я допускаю, что такое может быть. Но Путин, конечно, на этом очень здорово потеряет. Потому что тогда увидит, что можно протестовать долгое время и добьешься своего результата. И все, и протесты станут перманентными. Просто они будут везде. Скажите, нужно ли уходить народному президенту после первого срока, если он делает все для народа? Как же роль личности? Ведь другой президент уже другая личность. К чему новый, если есть проверенный? Ну да, к чему, блядь, свежие носки, когда есть старые, вонючие? Нет, ни в коем случае. Мое мнение такое, что единственное добродетель власти, это ее сменяемость. Какой бы он золотой, серебряный, бриллиантовый ни был, он все равно говно. Поэтому он должен улететь после первого срока. Любой президент. Самый вообще шикарнейший. И президенты никакие не нужны. Зачем они нужны? Нужны какие-то руководители, исполнительной власти. Ну, там, например, премьер-министр, да, какие-то министры, да, которые избираются непосредственно, в том числе, народом, да, и все, один срок отбухло, на выход. И знаете, какие вдруг появятся замечательные, вообще просто невероятные появятся. Гораздо лучше, чем те, которые несменяемые. Так. Фургал отравит. Нет смысла. Фургал у них заложник. Какой смысл? Это та карта, которую надо держать. Его нельзя отравить Если они его отравят, они будут полными идиотами. Но они иногда и поступают как полные идиоты. Я всегда именно исхожу из этой версии, так сказать, поведения, что это сделали какие-то долбоебы, да? То есть, когда-то в жизни я пришел к выводу, что это сделал, ну, это общая, так сказать, криминалистическая позиция, да, сделал тот, кому выгодно. А я всегда рассматриваю так, сделал тот, кому выгодно или какой-то долбоеб, понимаете, потому что, может быть, это совершенно невыгодно, но сделал просто дегенерат. Лучше бородатый президент, чем плешивый. Хорошее выражение. Почему яд? А яд это орудие психически больных. Яд орудие психически больных. Яд всегда, запомните, яд орудие малифика. Вот если человек малифик, то есть кто такой малифик? Это злодей, зловредитель. Да? То есть, это есть определенная категория людей с врожденно-уродливым характером. То есть, это такая психика жуткая, совершенно разрушенная у них психика. Именно вот этим врожденно-уродливым характером они являются малификами. Да? Ну, как бы отечественная психиатрия, да и международная психиатрия как-то это, может быть, не отрицает, но загоняет в какой-то дальний угол, да, говоря там о каких-то определенных формах, которые не являются каким-то стандартом и так далее, являются скорее проявлениями ну, редкими, абсолютно редкими. На самом деле этих малефиков очень легко вычислить, да, очень легко вычислить. И вот Путин как раз такой, один из них. А яд — это одно из орудий малификов. Это их оружие, они очень любят это. Если вы помните, в Нижнем Новгороде, помните, там женщина травила детей, она работала какой-то уборщицей в столовой, в школьной травила талием. И потом оказалось, что она травила также в Киеве, где она... Э до этого работала Оказалось, а, там и папанька ее травил Который уже помер к этому времени Тоже им Так что, ведь это Очень заразительно когда, когда никакой ответственности Не наступает за это да, То вот такого Плана люди совершенно чудовищные да, И людьми их нельзя назвать Это не люди Они любят это использовать Я подчеркиваю еще раз вот мы знаем про трех отравленных Путиным: про э, Литвиненко, про э, Скрипали, про Навального. А про скольких мы не знаем. Он же знает про всех, и если там несколько сотен, он прикидывает, ну процент-то небольшой, ну ерунда какая. Вон сколько заколбасил, да. Представляете, он по-другому бы их убивал, там машинами и так далее. Вот обратите внимание. Какая-то мафия там сицилийская, да, коза ностра итальянская, они там устраивают аварии, застреливают, они не травят никого. Почему? Потому что это орудие зловредителя, малефика, такого демонического существа, орудие труса, всегда такое существо очень трусливое. Это особенность, да. Почему вот эти вот, так сказать, слуги дьявола, их раньше называли, малефики, да, слуги дьявола помните Малиус Малификару, Молот Ведьм это как раз вот про этих чертей написано ну там можно конечно как-то с определенной степенью допустимости говорить, да, потому что ну там и невиновных королей очень много и так далее что-то мне телефон что-ли садится не могу понять так вот одну секундочку но все равно такие люди были, и таких людей тоже в то время вычисляли. И считали, что они порождение демонических сил. Да? И чем их отличали? Чем, говорили, они отличаются от э своего, так сказать, князя, да, Рогатого. Говорили, ну, в частности, вот, Малюс он приводится Фомы Аквинского, цитата, и ни один из смертных не может сравниться с ним, ибо он бесстрашен. Это про дьявола. Да, и вот как раз авторы... Намекают, и, в общем-то, и не намекают Говорят о том, что вот Малевики сами по себе, они очень трусливы, То есть, если их вот князь, он очень смелый, да, такой Бесстрашный, то они очень сильно трусливые Поэтому это их это их орудие Яд, не пистолет же, они же не выйдут там Вы Пригласите Путина в дуэль, разве он пойдет? Никуда он не пойдет Так. Угу. так, ну я пропущу тогда текст Лукашенко этот, потому что это не имеет смысла зачитывать, я уже сказал. В... «Вот после нескольких дней противостояния протестующие добились обещаний запрета на разработку Шихана Куштау в Башкирии». То есть там были столкновения, столкновения с полицией, и народ в числе 5000 человек выстоял и защитили, представляете, этот заповедник уникальный случай. То есть э, мусор, э, мусорный, этот, мусорную свалку э, не будут строить теперь на севере. Да, вот в Башкирии не будут срезать. Ну, пока заявили, по крайней мере, деревья и так далее. Вот под Иркутском и вообще вдоль всего озера Байкал будут сейчас вырубать деревья, никто там не защищает. А было бы неплохо, если бы там поднялись и не дали бы вырубать и строить. Там какие-то дома будут строить, я так понимаю, для китайцев. И в Воронеже, ну, я отдельно прям эту новость, потому что она чудовищная совершенно. Пять человек погибло в сливной яме, шестой пострадал. Жуткая, конечно, ситуация. То есть девочка шла, двухлетняя, наступила на край приоткрытой крышке канализационного люка, провалилась вниз. Туда спрыгнула ее мать, погибла. Потом отец погиб. Восьмилетняя сестра и соседи попрыгали. В результате, значит, пять человек погибло. Шестого, я так понимаю, соседа вытащили. И он в тяжелом состоянии в больнице. Там, ну, там метан был. Люди погибли от травления метанолом. Метаном, а не метанолом, ну неважно, то есть там был газ метан и они погибли Жучайшая ситуация, то есть брошенная крышка люка, а мы говорили недавно с вами, что вот э, все такие э, ну провалы, да, да, такие вот, э, когда дети проваливаются в какие-то выгребные ямы в какие-то там канализационные люки, да, они пока прекратились, но думаем, что... И вот как раз случилось, наверное, я просто сейчас вот заговариваюсь, потому что вспоминаю, когда мы говорили с вами об этом и с чем это связано, вот несколько недель назад, и как раз говорили, что, возможно, новый пойдет такой всплеск, вот видите... Какие страшные вещи А, рабочий трое рабочих погибли Это совсем недавно было Вот в связи с чем мы говорили В яме, да Был такое дело И вот пять уже человек Ну то есть Россия Щедрая душа блять, Людей навалом Поэтому можно совершенно спокойно Не закрывать люки И, и все прочее Мальцев, что думаешь о коронавирусе? Есть пандемия или это политика обман? Конечно, есть. А как же жуж люди не болеют, что ли? Ну, как раз, конечно, все используют это. И, кстати, я первый, как вы помните, предлагал использовать эпидемию коронавируса для того, чтобы ну, победить Путина. Помните, как назвали мы возглавим царствие чумы? Эта статейка называлась и была написана еще 5 февраля. В Ярославле взорвался дом. Мы говорили вот на выходных об этом. Ну, классическая ситуация. Газ, дом, девятиэтажный взрыв. В Южном Судане разбился Ан-26. Если в Африке разбивается Ан-26, то есть грузовой, а, а, или там Ан-30, или там даже Ан-24, ну, то есть это то же самое, что Ан-26, только пассажирский. Ну, там тоже возят грузы. Это, знаешь, разбился с грузом оружия, с грузом наркотиков, алмазов или денег. Вот этот Ан-26 разбился с деньгами. Но чаще всего с оружием разбиваются. Ну, видите, оружие продают, деньги тоже надо возить. Э -э, упал ан 26 Развалился, погибли 15 человек Говорят, выжил один Не знаю, там я видел кадры Вроде там сложно выжить Но выжил И огромное количество денег Хвалялось Прибежали местные жители И собирали деньги Очень им понравилось Это я помню помните, Тогда в Заире Когда Ан-12 на базар выехал И порубил людей винтами и тогда снимают видео, там месиво жуткое. И ходят какие-то африканцы по карманам, шарят и там себе в карманы кладут. И видят их, снимают. И они так вот пока, видите, вот переживают. Видите, что случилось там? Люди погибли. Было такое. Выжил один, унес все бабло. Ну нет, там без него все унесли. Расскажите про машечный режим во Франции, что рассказывать. Ну, надо. -uh. Надо было.. Магазин ходить в этих масках. Мальцев, у тебя такой вид, будто неделю водку жрал на яхте. Приют ослов. Очень хорошо, что у меня такой вид, представляешь? А я не жрал ни хера водку на, на, на яхте неделю. Даже одного дня не жрал. А вид такой, что я, видишь, как будто неделю отдыхал. Прекрасно. И, значит, я в хорошей форме. Раз я неделю работал, а, а вид такой... Что отдыхал? ты яхта, да, это яхта, но только на колесах. Только на колесах. Яхта на колесах. Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года. Ну, понятно, а что ж им еще делать? Снижать ставки только. Что-нибудь хорошее. А они не могут сейчас держать процентную ставку такую, чтобы отбирать людей, а, соответственно, не могут по вкладам нормальные какие-то ставки устанавливать. мы обязательно маржа должна быть нормальная, большая. Поэтому они снижают резко, ну, у людей, у людей стараются забрать и там, и там. Мальцев Яхонтовый, классно. Вы правы во многом, что говорите, согласен. А, так, так, так. Куда-то убежала. В этом сила людей, многообразие мнений, действий, желаний. Я с вами. Очень хорошо. А я с вами. Это здорово. Так... На восстановление адмирала Кузнецова потратят 350 миллионов рублей. Ну, я думаю, и больше они потратят. Начнем с того, что, скорее всего, они его и не восстановят никогда, а деньги потратят. Потому что там какие-то сроки запланированы на 22-й год, передачи его уже... Это, это, там у них ДОКа даже нет, в котором его чинить. ДОК утонул, все сломалось, им нужно с нуля начинать. А он сам погорел, если вы помните, даже матрос погиб. А теперь, оказывается, они все тут вот сейчас починят, прям побегут и починят. Борисов заявил о создании новой компании для пусков с морского старта. Ну, понятно, а как же, новая компания, новое бабло нормальные новые офшоры. Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России. То есть, это знаете, как такие законы называются? Коррупционные. То есть, могут одну сумму тебе написать, а могут другую. Это вот как на тебя посмотрят так. А ну-ка, какую тебе сумму написать? Прикольно. Вячеслав, как ваши доченьки? Слава Богу. Мальцов в отставку. А я и вроде как... А кто это? Удалил это сообщение. А зачем удалил? Я из официальных постов занимаю только председатель партии Народовластия России да? и председатель комитет по борьбе с Путиным. Ну, поэтому как-то, ну, там, наверное, еще форма формально уничтожено, а фактически есть, то есть, экологическое движение «Будущее» и фонд Фритьёфа-Нансена. Все это, наверное, есть, ну, по крайней мере, в нашей голове. Так... В «Единой России» предлагают подключить «Россиян» «Газу» за счет «Газпрома». Турчак предложил. Вообще меня всегда удивляло, как это они не подключают за счет тех, кто получает деньги. То есть выгодно же подключил и получает деньги. Но они хотят за подключение. Во-первых, вначале за документы. Там нужно кучу разрешительных документов заплатить, раздать взятки. Потом нужно там подключиться и, и потом еще платить. Потрясающий, конечно, это, с этим газом. Две трети только э, жилья в России газифицировано. Две трети, представляете? То есть, вот сила Сибири проходит через Амурскую область, а в Амурской области газифицирован только этот. А космодром Восточный. Все больше нет газифицированных объектов. Так. Вячеслав затронут тему маркировки одежды и отмены НВД в России. А что затрагивать маркировку одежды? Маркируют сейчас все. И, и Усманов будет там эти деньги получать. Ну и не только Усманов, там а делить будут с этих маркировок правительство э -э, ведет льготные условия по кредитам на образование. Представляете, какие-то вообще вещи, кредиты на образование, и на них будет 3%, 3 годовых. Вместо того, чтобы минус 3% годовых кредиты должны быть отрицательные. А они 3% хотят получить. Это во Франции таких ипотечных кредитов нет, как они хотят на образование. Харцисты. Мальцев губернатор Хабаровска. Да ни в коем случае. Вы что, я в хабаровске ни разу в жизни не был. С какой стать я буду губернатором Хабаровска? Ни за какие ковриги. При Путине быть губернатором... Точно не буду никогда. А без Путина зачем мне быть губернатором, когда будет новая власть? Вячеслав, как считаете, существует ли идеология Путинизм? И да, и нет. Как идеологии нет никакого путинизма. Как явление, которое является носителем определенной идеологии полнейшего эгоизма, да, ну, можно считать, что путинизм это вот некое такое особое такое явление и носитель особой идеологии, которой нет. Вот это потрясающая ситуация. Идеологии нет она в то же время и есть, потому что это вот как раз м, путинизм. Идеология без идеологии. Ну, как буддизм, религия без бога, да, так это идеология без идеологии. Вам рассказывают всякую лень ту, которая нужна на сегодняшний день. Сегодня вот это хорошо, завтра вот это хорошо. А часто это прямо противоположно. Эти враги, завтра они друзья и так далее. Как у Орвела, Да. В 1984 году. Да, так, такого, такого нет в, в окружающем мире а, сейчас, кроме как вот у Путина. в других странах, даже у Лукашенко такого нет. Так. Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Я говорил об этом, спрашивает. Вячеслав, удержится ли Путинская система в случае ухода самого Путина в 2021 году? Если нет, то объясните почему. Дмитрий, Путин является замковым камнем вот этим, понимаете, всей вот этой коррупционной, вот этой зверской арки, вот этого беспредела, этих преступлений. Вы что же думаете, все люди, которые вокруг него, они монолитные, они единые, то он их связывает. Володиных, Сечиных, Медведевых, там и прочих, Миллеров. А когда его не будет, вот в один день его нет, и все, они перегрызутся, они передушат друг друга, они включат... Своих а, вот этих либералов, всякие Муратовы побегут, шандерович и всякая прочая шобла начнет блядь, кусать одних, других, пятых, десятых. Вот эти вот а, будут кидаться, м -м, там, Собянинские будут кидаться на Володинских, Володинские будут кидаться на Медведевских и так далее. Вы еще все это увидите. Так что шанс ни единого нет Народ не потерпит Больше никого Увидеть Вову на Это реальность, надеюсь Увидеть Вову на колу и умереть Это как увидеть Париж и умереть Да, это увидеть Вову на колу и умереть Неданьяху позвонил Путину, ну о чем они говорили, мы все равно не узнаем, поэтому абсолютно неинтересно даже. Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев, которые во Второй мировой войне воевали очень важно ему продемонстрировать, так сказать, свою лояльность странам победительницам. На самом деле это подсказка каких-то пиарщиков, чтобы вытащил. Он на своих ветеранах очень долго паразитировал. Ну и сейчас попробует паразитировать на ветеранах американских. Так. Смотрю фильм «Пианист параллельно». А их два фильма «Пианист». Ну, по крайней мере, я знаю два. Один с Ротманом, который в пароходе был пианистом, помните? А второй с какой-то про войну, про Холокост. Так, Путин назвал одну из главных проблем в России. Я прочитал всю статью, так и не понял. Потрясающие люди. То есть он назвал, а в то же время не назвал. Вот я вам прям прочитаю. В ходе встречи глава государства обратил внимание, что количество врачей в Ростовской области на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по стране. Кроме того, в этом регионе число мест в дошкольных учреждениях на одну тысячу меньше, чем по стране. Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно, комфортно. Это первое. И второе, это конец. На уровень безработицы. А что первое-то? Я так и не понял. Прочитал, так и не понял. Так журналисты пишут. Мальцев, угостить его чаем. Да нет, зачем чаем? Его колом надо угостить. По приговору суда. Никаких чаев. Он что, блядь, Сократ, что ли, чтобы ему цикуту давать пить? Нашли нахер Сократа. Дайте ему цикуты, да? Дадим ему цикуты в жопу, блядь. Только вот такой водный. В Кремле пообещали ответить на высылку российского дипломата из Австрии, но опять шпионский скандал на этот раз в Австрии нашпионили. А есть хоть одно место на земле, где путинские не нашпионили и, или не нашпионят, да? Ну, наверное, везде они уже и нашпионили, и нашпионят в будущем. Лару, Лавров объяснил, почему США вводят санкции. Объяснение Лаврова – это вообще тоже катастрофа. Это вот как с тем, что у Путина первое, что второе. То есть никакой конкретики. Власти Сирии назвали терактом, обесточивший страну взрыв на газопроводе. Обратите внимание, в Сирии идет война. Бомбит Израиль в Сирию. Какие-то ИГИЛы там бегают, турки, блядь, российские там какие-то, курды. И... А при этом газопроводы работают прям как часы. И вдруг, бабах первый взрыв на газопроводе. Некоторые люди и узнали-то о том, что в Сирии есть газопроводы, только после того, как произошел взрыв. Представляете, бизнес прежде всего. А кто-то в лес и взорвал всех херель, говорит, вы что? Это же бизнес. Там людей можно травить чем угодно, взрывать. Но это же деньги, это бизнес. Все очень сильно удивились. Мадуро заявил, что у нее не дрогнет рука арестовать Гуайда. Вот видите, как интересно. А у Гуайда дрогнула рука. Надо было еще в прошлом апреле арестовывать Мадура, но... Мадуро добавил, что 84% населения Венесуэла не поддерживает лидера оппозиции. Это хорошо. А он почему не добавил, сколько поддерживает его? Я вполне допускаю, что Гуайда не поддерживают, потому что, ну немножко он слился. Но Мадура, я думаю, поддерживает еще меньше. Так. В, в Грузии автобус упал с высоты. 17 человек погибло. В мэрии масты опровергли планы продажи записей из камер наблюдения. То есть кто-то кинул такое клич, что давайте продавать. Ну, можно заплатить денег и получить информацию. Очень интересно. Я думаю, что никакую информацию не надо продавать. Вся информация из камеры должна быть абсолютно открыта и доступна всем. Тогда будет все в порядке. Так... В Ингушетии двух боевиков ликвидировали. Ну, уже, знаете, это просто это стандартная такая новость. То есть постоянно там в Дагестане, в Ингушетии ликвидируют каких-то людей, которых называют боевиками. Суд над Ефремовым отложили из-за отсутствия адвоката. То есть Ефремов отказался от адвоката. Ну, вполне допускаю, что это... Как бы тактика защиты. Может быть, и адвокат самому это посоветовал. Сейчас пройдет неделю, он возьмет того же самого адвоката. Такой тоже может быть. Такой мы видели. Ну, я в это дело не лезу, сильно не разбираюсь в этом деле. Поэтому и мне вообще как-то по барабану, какой там будет, какой там будет приговор. Я не думаю, что в этом деле. Замешана какая-то политика. Я думаю, с точки зрения политики, уже вот а, то, что Ефремов там покаялся, а, там Путина назвал там самым, самым лучшим Путиным, я думаю, что все ему там обнулили. Все эти, так сказать, косяки, которые они там записывали. В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье, то есть день срывающихся в ущелье. Потолок обрушился на женщину в музее имени Бахрушина в Москве. Как хорошо, да? На... В музее Бахрушина может тебя потолком прибить. В Уфе в речке нашли тело восьмилетней девочки. Очень много тонут детей. Установлена причина массовой гибели дельфинов на Черноморском курорте. Говорят, из-за нефти они погибли. Вы знаете, у меня некоторые сомнения возникают, и мы с вами говорили о том, что как раз в тех местах, когда Красная Армия отступала, а немцы наступали, были затоплены бочки с химическим оружием. Сейчас эти бочки дают течь, из них Адамсид, Люзид, да, там Люзид был, не помню даже, Адамсид точно был, и прит там был. Это сочится. Ну, и это вызывает как раз прежде всего гибель вот таких морских существ, таких как дельфины. Они наиболее реагируют на это. Ну, там крабы, всякие эти раковины и так далее. Это те, кто в первую, в первую очередь погибает. Поэтому не знаю, от нефти они, эти дельфины, погибли. Или потому что... сочатся эти бочки. Там вот куда-то. В Москве во время пожара взорвался грузовик на стройке. Так. Скорпион ужалил купившую виноград в магазине «Россиянку». В Казани купил виноград, а там был Скорпион. Представляете в состоянии средней тяжести она... Ну, я помню, родитель мой как-то случайно привез с Ялты скорпиона, и я очень удивлялся, ну, в вещах. Он выбежал там, лазил, я очень удивлялся, думал, откуда в Крыму. Я очень часто ездил в Крым и никогда не видел скорпионов. А тут мы поехали, и там на нас тоже в Крыму скорпион напал, мы его облили кипятком, и потом этой Бокситкой залили. Такой получился брелок. Ужас. Так что аккуратно, когда покупаете какие-то фрукты экзотические, смотрите, чтобы на вас не вылез там каракурт, скорпион или еще кто-нибудь похлеще. Ну, как меня в... В... во французской тюрьме укусил, да, песчаный паук в руку. Кстати, прикольно было, состояние было. Я всю ночь ржал, когда он укусил. Что-то у меня такая эйфория случилась. Я всю ночь веселился. А попутчик мой очень переживал и говорил, надо, надо вызвать скорую. Я говорю, ну иди вызывай. И ржал, потому что он как-то не решался вызывать скорую. Так... Следователи задержали подозреваемого в данном убийстве, которое произошло в частном доме подмосковского поселка Обухова. Да, то есть пишут, что россия, россиянин убил унижающего его начальника. Видите, как, и не только начальник. Вот и. Двое рабочих пострадали, упався в строительной люльки с пятого этажа дома в Новой Москве. Спецназ задержал россиянина с золотым пистолетом. Это на Ставрополе какого-то задержали с золотым пистолетом. Но обычно это кадыровские друзья с золотыми пистолетами ходят. Также полицейские изъяли у мужчины пистолет Маузер С-96 образца 1896 года. Прикольное оружие, мне очень нравится. У меня в свое время был такой же Маузер С-96 1896 года. Очень хороший, надо сказать. Но м -м, собрать, если ты не знаешь, как он собирается, абсолютно нереально его собрать. Это был уникальный пистолетик. Вот видите, человек... Был счастливым обладателем двух таких уникальных. Вальтера Золотого и Маузера 1926 -го года. Ну, как у этих, у него помните там. Да? Опа. Так. И последняя тогда новость. На дне Черного моря развернули российский триколор ко дню флага России. Представляете, то есть, э, вот, хождение под водой с портретами дедов на палке и с э, флагами продолжается. То есть, по подводу тащит. А чем этот Маузер хорош? Скорострельный? Не, он не скорострельный, он красивый. Он просто красивый. Так. Вячеслав, единственное, что от вас так и не услышал, это отмена авторского права после революции. Может, вы и говорили тогда, простите, говорили, да, что это э, очень важная тема, авторское право, и если мы не будем это отменять, да, то, по крайней мере, очень здорово усечем. Прям здорово усечем. Но я бы тоже проголосовал за полную отмену. Вячеслав, это Маузер, Поп, Поп, был Маузер Папанин. Да, такой же, как у Папанина, да, это был Об этом написано у Веллера совершенно правильно. Там в нем есть особенность. Нужно ее вбок переламывать. Вот так. А человек не понимает, он, он не думает, что так можно вставлять вот под таким углом. То есть получается неровно. И поэтому сам человек никогда его не соберет, если разобрать. Так. А нравился только потому, что красивый. Стрелял он криво. Вообще из него сроду никуда не попадешь. Почему? Потому что у него ствол открытый. И очень много времени прошло с тех пор, как его произвели. И его, естественно, роняли, ударяли. Там какие-то микрозазоры. Да? И поэтому очень неточно бьет. Так... Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Так, опа, хочу открыть донаты. Хочу открыть донаты, прочитать. Татьяна Кувшинка, по необходимости, спасибо. Петр девчата на конфеты, спасибо. Александр Вячеславович, Вячеслав, здравствуйте, супруги. Машина нравится? Да, ей-то она не очень нравится. Это Нравится она как штаб, как... Резиденция, которую можно перемещать, это очень важно. Да? там У людей есть для этого дорогие самолеты реактивные. Они прилетают в любую точку мира, могут провести переговоры и так далее. А у нас есть такой домик, и тут тоже можно проводить переговоры и все такое прочее делать. То есть э, по времени, может быть, путь э, более долгий. Но я никуда пока не тороплюсь. Мастерку, спасибо. Владимир Никифоров. Здравствуйте, Вячеслав. О мистическом через 200 лет Отечественной войны 12 -го года. Франция дала убежище мальцу через 75 лет после Великой Отечественной войны. Германия спасает Навального. Летом парад планет в каждой шутки доля. Да, очень-очень прикольно. Владислав ТГН. Слава на дело. Спасибо. Виталий из Б. Здорово, дядя Слава. Привет. Поклонник 90-х. Всегда жду эфир с нетерпением. Если у кого-то и получится все изменить, то только с такой решимостью, как у вас. Спасибо. Тотальный бойкот. Я реально не понимаю. Почему вот эти люди, которые знают, что их могут отравить, не носят с собой пузырек атропина? Его в аптеке продают за 30 рублей. Мне это пришло в голову после убийства Ким Чен Нама, Ты-то хоть носишь... Дело в том, что есть масса веществ, у которых, во-первых, атропин не сработает как антидот к массе веществ, вот в частности, к новичку. Но атропин не будет антидотом к новичку, да? от новичка. И плюс еще... Есть часть веществ, когда атропин только усилит реакцию. То есть сделает все, все очень плохо. Да? Руста, Ну вот фосфороорганик, например. Ну что, как, как от фосфороорганика можно защититься при помощи атропин? Никак абсолютно. Рустам, приветствую. Вячеслав, для вас, для вас понятие гениальность, есть ли в человеке это качество или выдумка ленивых людей? Гениальность обязательно есть, а как же? Ну, что такое гений? Гений – это переводится как дух, вот некий дух такой особый. Да? Гениальность, она состоит из двух, опять же, компонентов. Это внешний компонент и внутренний компонент. Ну, все двойственно. То есть э, сам человек должен быть подготовлен э, к тому, что он гениален. Ну, как, например, Бетховен, да? То есть он должен прекрасно играть на инструменте, прекрасно знать музыку, или там, как Алехин, э, иметь невероятную память, да, чтобы можно было на 38 досках играть, повернувшись спиной. Да, причем с профессионалами играть в шахматы, повернувшись спиной, да? То есть вот э, он должен быть подготовлен. Ну и что-то еще должно в мире меняться, да, в, в звезды должны сходиться, публика должна воспринимать этого человека как гениального, какие-то события должны о, подходить э, и так далее. Кучу. Что случилось, Варя? Все нормально? Кучу. поехали, поехали. Андрей, добрый день. Вячеслав, что скажете, если будет свой флаг народовласти, мы готовы на митингах выходить номер э, покажите, куда ему деньги на карту. Я повешу сейчас под видео, да, под видео, под описанием повешу. Да, с флагом народовластия. Там уже народовластие Белоруссия. Уже сделали, так сказать, логотип Он есть на канале Телеграм-канале Народовластие Беларуси Белый флаг с таким логотипом Это и есть флаг народовласти. Флаг народовласти должен быть белым, безусловно Артур СТ Тест, спасибо Ольга, помощь Вячеславу Мальцеву Канал, чем могу всегда с вами Владивосток, спасибо большое Макс, живи Беларусь, отлично, спасибо. Так и так, так, так. Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластие, программу Плохие новости. Напоминаю, что у нас под видео есть описание. Там собираем деньги мы на билет соратнику. Также Для спонсоров есть строчка и так далее. Да, я вот сегодня, у меня с утра спросили, там говорят, ты что только проснулся? А, я начал говорить, и звук пропал. А, проснулся я сегодня 6 часов, поэтому, может быть, и выгляжу таким уставшим. Ну, как так нужно было встать. И вышел, а тут люди в том месте, где я вот сейчас этот день нахожусь, а, ранние ласточки. И причем такая интернациональная бригада совершенно на этой стоянке, а, совершенно с разных стран. И я пошел умылся, возвращаюсь, и, и, иду. Вон Варя смеется, она уже понимает, о чем я говорю. Ну, какие-то люди говорят мне Банжур, я говорю Банжур. Какие-то люди говорят, good morning, я говорю, good morning. Ну, иду такой, 6 часов утра, такой загруженный, спал немного, вот. И там, guten morgen, я говорю, guten morgen. И вдруг идет паренек, Даун, да, и под проходит а там узкая такая дорога. И говорит, ух! И я так опишу, говорю, ну, и тебе тоже, у и как-то так это мы все засмеялись в связи с этим, конечно, видите, вот то есть все, со всеми я поздоровался в 6 часов утра. Вот. Так напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия. Программ «Плохие новости». Напоминаю, что вот у нас есть студия на колесах. Мы на нее собирали деньги. Ну, не, не в том объеме, конечно, собрали. Чуть-чуть еще не дособирали. Но, кроме всего прочего, сейчас вот мы ее тестируем, ездим тут, общаемся с людьми. И, конечно, это... Несет дополнительные расходы Поэтому прошу помогайте Вот те люди, которые хотят Чтобы студия ездила Чтобы мы могли двигаться Все снимать Все делать И готовить революцию В России Подкидывайте какие-то деньги Хотя бы на бензин Так что-то я не могу открыть Ну давайте завтра тогда я уже открою Студии на колесах Донат и посмотрим, что там так, так, так. Опа. Так. Выживет ли Алексей, как думаете? Я надеюсь, что выживет. Я уверен, что он в хороших руках, и немецкие врачи его спасут. Другое дело, как воздействует яд. Этот нервно-паралитический, совершенно очевидно. И сколько после этого он проживет. От воздействия нервно-паралитического газа, у яда, люди ну, иногда выкарабкиваются, да, и часто выкарабкиваются. Но потом бывают нехорошие последствия. Это может быть и инвалидность, это может быть и короткая жизнь, и все, что хотите. Так... Вячеслав был полгода тому ежом, а сейчас тот, что есть. Понял хорошо. Так, А какие права надо во Франции, как там часто их меняют? Ну, французские права и российские подойдут, да вообще любые. Главное, чтобы ФСБ не выследили. Да пусть выслеживают, какие проблемы. А... Вячеслав, куда пропал генерал армии Золтов? Его не видно и не слышно. Ну, наверное, ему сказали, чтобы он не высовывался, поскольку он идиот, да, полнейший причем идиот. Ну, с психиатрической точки зрения, дебил все-таки, потому что идиотия это глотательные хватательный хватательные рефлексы, да, а у него чуть побольше. Да, он такой дебил, ну, такая тяжелая степень дебильности, конечно, у него, но все равно не, не идиот. Да? Идиот, это я так простонародно сказал. Вот. Поэтому сказали, чтобы он не вылазил, сказали, дебил, сиди и не вылази. Люзит является единственным боевым отравляющим веществом, уничтожение запаса которой является экономически выгодным. В процессе его переработки получает чистый мишек, сырье, а -а -а синие галия. Неправда. Да, действительно, в люзите там чуть ли не 80 с лишним, почти 90% мышьяка. Но сама переработка настолько сложная, настолько опасная, трудоемкая и затратная, что получается тоже на то. Да? То есть, мышьяк по цене с золотом один в один. То есть, за грамм мышьяка грамм золота. Если на Западе перерабатывать люзит в мышьяк выгодно, то в России абсолютно невыгодно. Вы же понимаете, в России все невыгодно, а уж люизит тем более перерабатывать. Поэтому с химическим оружием, люизитом, в котором есть мышьяк, разобрались так. То есть растворили одну бочку, из одной бочки боевого отравляющего вещества сделали пять, бочек говна такого очень сильно ядовитого и положили пусть хранятся я не знаю когда до них у кого руки дойдут поэтому это такая легенда про то что он очень выгоден там и нужен на самом деле мышьяка достаточно хватать пихательный рефлекс пишут да так есть еще имбицил. Конечно, есть имбицил. Это такая промежуточная стадия, но опять же, имбицил не элементарного счета не знает. Имбицил словарный запас минимальный имеет. То есть золото не имбицил. Я говорю, у него тяжелая степень дебильности у золотого. Так. Спасибо большое, что смотрите Слава, яд может на мозговую деятельность В будущем повлиять Яды всегда влияет на Мозговую деятельность На то, они нервно-паралитические Вот эти яды Сильно действующие, отравляющие вещества да? Поэтому Их и положено хранить там Под замком и так далее И там, не дышать, не прикасаться Потому что любого хватит да там одного вдоха и и все и привет семье так что еще хотел ага. удачи спокойной ночи отлично а есть еще пацариоты, у них АКЮ отрицательный. Ну, отрицательный АКЮ быть не может, но у них он невеликий. Да? Я думаю, что там в районе 69, как у обезьяны Джонни, а может быть и меньше. У меня был, я говорю, охранник Андрюха, у него был 64 IQ интеллект, да, у обезьяны Джонни 69, у него был 64, ему вполне хватало. Ну, даже в армии служил. Так. Ага. Навальный станет крепче. Ну, надеюсь, я желаю здоровья Навального, желаю его семье, его жене, детям держаться, верить и поддерживать его всячески. Ну, желаю, чтобы люди отличали действитель борцов, таких как Леш Навальный, от а тех, которые примазались в борьбе с Путиным, таких как Милов. Это очень важно. Понимаете? Да здравствует революция. До свидания.